28-летний белорусский актер Кирилл Децевич известен публике не только неудавшимся браком с 34-летней звездой сериала «Универ» Настасией Самбурской, но и участием в российских картинах. Артист принял участие в съемках комедийного фильма «Любовь без правил». Кроме этого он стал одним из главных героев украинской мелодрамы «Солнечный ноябрь». Однако, как оказалось, актерское ремесло не приносит артисту достаточного количества средств, чтобы он мог себя обеспечить. Так, сегодня Кирилл признался, что не может позволить себе приобрести квартиру из-за своего маленького гонорара. Децевич опроверг миф о крупных заработках, которые якобы получают актеры и деятели искусства в сфере кинематографа. По словам актера, у него нет таких средств, чтобы приобрести собственную жилплощадь, из-за чего ему приходится скитаться по съемным квартирам. «Нет, увы, ничего пока не приобрел, снимаю квартиру. Все это заблуждение, что актеры зарабатывают огромные суммы и с легкостью могут позволить себе купить сразу квадратные метры», — рассказал Кирилл. В интервью Кирилл самостоятельно провел подсчеты и пришел к выводу, что собственная квартира обойдется ему примерно в 15 миллионов рублей. И это без качественного ремонта и мебели. Артист смирился с такими обстоятельствами, решив, что ему остается только копить средства для покупки будущего жилья и продолжать поиски съемной квартиры. К слову, бывшая супруга Кирилла Настасья совсем недавно тоже была крайне обеспокоена темой собственного жилья. Известно, что Самбурская занималась ремонтом, который продолжался в ее квартире на протяжении трех лет. Как оказалось, переделка жилья артистки проходила все это время очень неудачно. Актрису доводило до слез то, что в ее стенах есть дыры непонятного назначения, комплект стульев разных размеров или блок кондиционера, который по какой-то неизвестной причине установили в прачечной. «И еще кто-то посмеет сказать, что это из-за моего характера со мной люди сработаться не могут, поэтому ремонт трех с половиной года не заканчивается», – жаловалась Настасья. Напомним, что звездная пара Кирилла и Настаси никогда не афишировала свою личную жизнь. Самбурская всегда тщательно скрывала свои романы, и ее бывший супруг поддерживал ее в этом. Известно, что артисты начали свои отношения в 2017 а уже в сентябре того же года влюбленные публично рассказали о том, что встречаются и официально оформили свои отношения. Впрочем, брак не продлился больше года, распался примерно за пару месяцев. Причины развода до сих пор неизвестны. В одном из интервью Настасья даже отмахнулась от вопроса, рассказав, что причина развода очень нехорошая.